С провокатором. Кто ты? А вот это не провокатор, вот он стоит. Кто? Вот это не провокатор, то журналист. Здесь не нужно присутствовать и устраивать свои порядки. Уходим домой, товарищ журналист. Домой. Я уходим нужным, уходим тогда домой. Пойду. Уходим а домой отсюда. Вы мешаете а нам жить. А? Что уходим за... домой. А что уходим за... домой. А ничего за... не будет. Ничего не будет. Просто уходим домой, родной. Вот и все. А если здесь ничего, ничего здесь не проблемы. будет. Покажи, не такое? трогай руками. Уходим домой. Никто трогай, руками, трогай руками не делает. Руками. Покажи, Понять если по ты журналист, где ваши аккредитации. Аккредитация, аккредитация на видеосъемку. Вот на это видео. Покажите провокация. аккредитацию. Газоде, покажите человек. аккредитацию свою. Стоите, молодой, молодой человек. человек. Аккредитацию покажите свою. Если наклейки людям, которые стоят вторым, третьим рядом, мы вас уважаем, да, мы переживаем за вас, да, вы бьетесь за правое дело, а здесь вы пришли биться не с водителями, а с жильцами этого дома. И искренне подумайте, вы же сюда пришли не сами, вас вот кто-то руководит. Зачем вас сюда направили? Поставьте вот этот вопрос. Поставьте просто вот этот вопрос. Посмотрите на это лицо, спросите у него, как вас зовут? Владимир, зачем мы сюда пришли? Кто нас об этом попросит? Может быть, он вам ответит. А для себя в душе поймите, что вы пришли против людей в этом доме. Сейчас 6 часов, еще не все с работы пришли. Мы, после того, как вы здесь учудили эту шутку, хамскую шутку с мотороллерами совсем, организовалась группа больше 130 человек за сутки. Сейчас все обсуждают, придут и будут здесь. Против вас. А подумайте, вы заслужили вот это? Идите с камами на дорогах бой, боритесь, да? Оставьте полицию, вывозите машины, которые стоят не там, где а полосы. Вот здесь, посмотрите, в этом доме, в доме, и чёрный и лестница с одной стороны. Как подъехать Вы помните, вчера было? Люди подъезжали, ГАИ позавчера, вчера, вот он поправляет. ГАИшники штрафовали за подъездку. Это же с ума сойти. Вчера машину вывозили, ГАИшник сказал, можете с аварийками подъезжать и остановиться. А что будет завтра? Они меняют права каждый раз. Вы-то зачем сюда пришли? Ответьте нам, вот жителям этого дома, ради чего вы сюда пришли, кому помогать? Вот чтобы он денег набрал, чтобы он политическую карьеру сделал, ради кого вы сюда пришли? Ради себя или ради нас? Зачем вы детей-то приводите сюда? Школьников зачем приводите? А кто это? Давно это сколько? Мне есть 18 уже, нормально. А на той стороне, вон дети ходят тоже. Зачем вы сюда пришли, ребята? Дайте нам спокойно жить. жить а? ну, вы нам мешаете. Вы шутите, что ли? Мы не мешаем жить. Смотрите, мешает, Оператор. Смотрите, Оператор. послушайте Оператор. Он не мешает жить. И мы можем проехать. Раз Ура, спасите! Вы так вы так облеслены, облеслены, как мы без тебя жили 12 лет? Оператор. Ребята, можно вы это вы наклейку стоп кам у вас взять? Пожалуйста, дайте, я сейчас наклею пожалуйста. на машину, которая мешает заезду. Дайте, пожалуйста. У вас же есть стонбхамовские наклейки? Вы зачем сюда тогда без наклеек-то пришли? Вы кто такие? Дети, скажите, кто вы? Батюшка, батюшка, это подонки, малолетние батюшка, подонки или дураки, дай которые не крутятся. Батюшка, батюшка, батюшка, дай наклейку, батюшка. Батюшка, батюшка, Спросите, кто он такой? Спросите, кто он такой? Полуголые замороченные люди. Мужнись, а? блин. Вы документы показали, пожалуйста, покажите. Вот что вы требуете? Потому что сюда залез, да? Не должен. Да, да во-первых, это друктуар, а во-вторых, каким-то а вот, чудесным образом да, вы городское имущество в виде газона превратили это, в пластную кусок грязи. Парни, что а че вы не идете на ту сторону? кто а из вас дал к какому-то чиновнику, а который согласовал такой? это. А вы кто такой? Я человек, не видно, что ли? Не вижу. Человек, вы живете в этом доме? Какая разница, где я живу. До свидания. До свидания. До свидания. Слышали, что сейчас сказали эти люди, да? Они сюда пришли, потому что мы из газона... Устроили стоянку. Вот суть, зачем они сюда пришли. Дети а что в ботанический сад работают. Да, да, да, с... работа это, это не ваше дело, это не ваш дом, это не ваша территория. Поэтому ну, будьте любезны, розовый, что, ноги это? в руки и За уходите все. отсюда. Вы вообще здесь ни причем. чем, и звать вас никак. Сколько вам дали денег? Да, да, а что Очень денег никогда дали? Сколько? Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, что Баллончик, подберите, там мужчина потерял, Заснял? Засними еще раз. Что еще у тебя есть? баллончик, без баллончика теперь? ищи там, Во-во-во, а где у нас сотрудник, полиции? сотрудник полиции, пожалуйста, предотвратите административное правонарушение со стороны жильцов. Вот вы трусы, а? Да. А кто с вы ваша -то, толпа -то совершила вы нападение добиваете? на журналиста. Что Что вы здесь делаете? я фиксирую ваше административное правонарушение которое были зафиксированы на эту камеру что? нападение на журналиста 144 статья уголовного кодекса. до этого стоял по причин а что мне стоять нельзя что ли Нет. да а что мне надо делать а тебе какая разница что я сюда пришел и что дальше я тоже здесь живу в городе санкт-петербург мало мало ты мешаешь дверь Кому мешаю? Мне, например. Проходи. Да, я вот я Проходи. Я а вот лично никому не орёшь. мешаю. Ты митинг какой-то здесь собрал. Зачем Я собрал митинг? Ну да. Ты сейчас кого обвиняешь? Журналиста в митинге? Какой журналист? Вот. А, а что сюда приехать? Снимать Вы... административное правонарушение ваших жильцов, которые я сейчас здесь совершают. Мы совершаем правонарушение. Я вот здесь просто шею. Нападение. Вот камера, нападение здесь... раз на человека, вон там было совершено. Два нападения это было того, совершено. Был, нападение что? на меня, как на журналиста. Вот там же провокация а была на сайте, А на... журналист здесь причем? С провокатором. Кто? кто? Ты? Провокатор. А вот это не провокатор, вот он стоит. Кто? Кто? Вот это не провокатор? Кто? Журналист. Откуда хочешь, он Он не Конечно, не его трогать нельзя. Потому что 144 статья. А у меня есть баллончик? Нет, подожди. Вы не, подожди. У меня был баллончик. Ты... Точно? А считаете, ты уверен, Дедуля? Отказали? Дедуля, ты уверен? Почему ты не, не, не, не. защищал? Потому И что 306 статья, по вам Нет, будет флаг. Подожди, подожди, ты, ты, ты заявление. Иди, что ты здесь стоишь? А зачем ты сюда пришел? А что, не имею права, что ли? Слушай, ты за... За... Мас... это кем нету? запрещено? Массовое собрание. Ты это кем запрещено? Чтоб я сюда не мог прийти. Кто-то сагитировал, что сюда прийти. Вот там на сайте зашел. Такое разрешение должно быть на акцию, на митинг. Я здесь митингов. <связываем> <связываем> что ли занимается да. каким я не знаю 306 не хочешь подписаться росдержав но, но знаю, судебный корреспондент а где вот милиция вас охраняет милиции у нас давно уже нет у нас только полиция есть провокатор кто ты а вот это не провокатор здесь ходит вот там вот вон видишь с камеры. не провокатор Честно, я у тебя конкретный вопрос задал не я не обязан Я конкретно я что вдруг то обязан что ли отвечать It's been done. Почему я понимаю, почему заявления. Какое заявление? Ну, здесь, может, что-то неправильно сделано, да? Ну, ты же не какие-то... А сотрудник полиции? Вот и будет составляться заявление по 144 статье Уголовного кодекса. Не, я понимаю, вообще зачем ты приехал? вот парковка неправильная. Вот опять нападение. Сотрудник полиции, Пойди домой. Мы подходим к журналисту. Пойди домой. Дистанцию держите. Уходи домой. Дистанцию держите. Пожалуйста, одень маску, понимаешь? Вот он. Почему ты без Маски. Молодой человек, уходим домой. Молодой человек, домой уходим. Уходим. На колени, домой не, встать, на колени не встать. не надо на колени вставать. Нужно ну и все тогда. Домой, домой уходите, пожалуйста. Ребята. А больше ничего не сделаете. Уходим а? домой. Больше ничего не сделаете. Уходим сделать? домой, пожалуйста, вот с нашей территории. Вот уходим домой. Здесь не нужно присутствовать, и устраивать свои порядки. Уходим домой, товарищ журналист. Домой Я уходим. Нужным, уходим домой. Уходим а домой. Отсюда. Идут? Вы мешаете а нам идут? жить. А что, да. Уходим домой. Домой. Покажите, ничего пожалуйста. не будет ничего не будет просто уходим домой родной вот и все Бан, О, ничего, ничего не проблемы. будет что-то не руками. Что что дырка, руками трогай руками уходим домой никто руками не делает покажи Понятно, если что, ты же где это ваша аккредитация аккредитация было. на видеосъемку на вот это опять покажите провокация. аккредитацию газоне, покажите аккредитацию свою молодой человек аккредитацию свою вот пожалуйста Аккредитацию, покажите, вон журналист, без аккредитации. Уважаемые сотрудники полиции, будьте добры, пожалуйста, предотвратите административное правонарушение со стороны этих жильцов. Нападение на журналиста было совершено. Сейчас разберем. 144-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Не нужно устанавливать здесь, надо это свои А решил, что, ли, что всем надо идти домой? Уходим домой, молодые что, люди. Вас ждут дома семьи, понимаете? Молодой парень, ждет, наверное, супруга. Иди, уходим домой, ребята. Уходим домой. Мы вас сюда не вызывали. Зачем вы к нам пришли? Пожалуйста. <решили> Так было совершено нападение вот этими гражданами, которые проживают, как из Богатырский 36 корпус 1. Вот эти вот граждане, которые проживают в данном доме, напали на людей, избили, Я отняли у них газовую паузу. вот там. Да, да, да. Он спрятал, и не показывает, что у него там вообще хочет показывать не ночью показывать. Вот этот и вот этот, смотрите. Документы у них хотя бы запишите, они себя ведут как эти, как друзья ДПСников. Кто сейчас будете объявлять? Чего я не Конечно, пишите, так что не уходите далеко. Ребята, вы слышите, что они говорят? Что они сейчас на тех, кого облили газовым баллончиком, будут писать заявление, что мы в этом не вовлеклись. Видите, как полиция себя ведет? А ну, а был... а в... нас в... на в... мест... что? С Вы... У них вот он украл меня. Спросите, где он пропис? в Это не это было написано. Еще они должны были прийти с гильками и с травматическими слова. Вот баллон. Вы что здесь делаете? Стою. Кто на вас напал? Тут много кто напал. Я даже не заметил, заметил а серьезно. Меня а повалили и а начали а пеналь. А что вы, вы здесь делаете? Стою на тротуаре. Честно. Может быть, камера зафиксирована, я точно не знаю. Да много кто. Я что, помню, что ли? Давай кто напал? С собой нет поднимать поднимать, он в спирте Машин стоит. Где ваш Он начал кидаться а, на нас. Да. Мы говорим, что нету. документов. Я, я, помню, их не все... я все... помню, я, их я, я знаю, я звонил. Спасибо, разберусь. Здесь что? Что произошло? Я сюда прибыл. Пожалуйста, не... И... И... все. Что произошло у вас? Я говорю, у человека вытащили газовый баллон. И вытащили, упал. Вот разобрались. Нет, вытащили. Упал. Вытащили. Упал. вытащили. В карман залезли к нему? Да. Карман за... Он сказал, упал. Он сам сказал, что упал. У тебя упало или тебя вытащили? Украли. Украли. Украли. Подождите, все на камеру было заснято. Сделали сюда. Я пошел за этим баллончиком. тут люди начали фото с баллончик. Кто пшикал с баллончиком? Когда вы говорите, да. Вы пшикали с Да, я, да, а я не знаю. Секу... Я... Спасибо. За... На меня, меня замокнули. Пошли, пожалуйста, я девушку. Ему просить надо, да, да, она что-то видела. Да, вы видели что-то? Я, что я видела, конечно. Я но я не могу, меня снимают. Вы пшикали с Когда на вас нападали? Кто я на вас нападал? Пшикал. Я не умею. Я, я не умею. Пойдемте, я вас А я вас, вас детский да. на видео. Да. А камеру, порвали сорвали? Порвали. Порвали. Порвали. Порвали. порвали. Вот сейчас его Да. А ты его сорвали? Да. А ты его сорвали? Да. Да. Иди с ним, скажи, что у тебя тоже сорвали? ты его сорвали? Да. его сорвали? Да. Все очень приятно. Можно стрельнуть вас... журналист? А, я, короче, а, журналист. Гражданин обращается ко мне, я имею право его не показывать. Я к вам не обращался. Во-первых, я журналист. Во-первых, журналист. Как, так, а... ну, и, массу беспоряд, я фалком политическим. Ну, массовое происходит. Вы меня в вы на, данный момент... Вы на данный момент отвлекаете от меня от моей работы. Действительно. Через секунд. Может, а я не гражданин, я да? Под... Я к вам подойду на данный совершено нападение на журналиста. До какого? Перед вами сейчас. Кто на вас попал? Вот кто-то из этого толпы. Будьте разбираться. Конечно. Поломана видеокамера. Возьмите, на месте будет составлено. А, мы не можем на месте сейчас... Можете, еще как. Вот, знаете, вот мужчина говорит, у него на палец а, вот Руками вот Руками, смотрите, меня. вот они стоят. Да. Вот он, вот он. Пожалуйста, вот. Сейчас все, все, все будет составляться заявление. на месте. Хорошо, вот спрашивайте у этого товарища. Он, вчера не привезли приветствует... для разгрузки и погрузки. Какой товарищ? Вы? Какой товарищ вам препятствовал? Вы? Точно? Борода там. 306 статья. Подпишитесь? Что? Вы 5 -5 Заведомо ложный донос. Да, пожалуйста. Ну, хорошо. Ваша организация. Моя организация вот она. Журналист. Да, а Ходи, Постойте, да. Ходи, вот так тут. Гражданина Российской Федерации облили из вальзукали в грязи. Порвались. Грязный, порванный. У человека забрали баллон из куртки, из кармана. Достали, украли, и да, выкинули сюда, не... На асфальт. Я хотел забрать, и на меня начали агрессировать, а. нападать. Да там много кто был. Я уже неоднократно сделал устное обращение сотрудникам полиции. То есть горет у меня. Тихо, сели, да, и в процессе вот этой вот, всей потасовки ко всем нам применялась физическая сила. Пытались отнять у нас те вещи, которые находились при нас. Это тубус бы... с Очередной раз Приморский район отличился в городе Санкт-Петербург. Надеюсь, это будет не последний раз их публикация в соцсети интернет. Сейчас будет еще запрет фото-видеосъемки о том, что запрещает публиковать их лица. Ну, я, соответственно, буду все это опубликовывать. Там, да. Для, для человек, того, чтобы министр колокольца все это увидел, ваш беспредел. А вы предупредили о фото-видеосъемке? От а спецресса, молодой человек. И что дальше? А вы должны предупредить. Стоящие вы обязаны, вы обязаны это делать. Не, не обязаны. Не нет, так, а Не прописано. А нет. А что вы говорите? Вот. Безграмотные полиции. сотрудники полиции Приморского Но района. Есть грамотные... Хорошо, что да, действительно, что они есть, и они знают свои права. Ну хватит уже, слово «пожалуйста», понимаете, пожалуйста, расходимся. Ну пожалуйста, ребята, расходимся. что у нас, закрыто? Ну хватит уже, ну никуда вы нам, покажите, хочу с вами познакомиться. Не хочу, а я не знакомлюсь. Товарищ начальник. Вы не, да, вы не в моем вкусе. Не в моем вкусе, поэтому не буду знакомиться. Ну, я тогда просто своего я такая нервная. Так я ж никого не прогоняю. Да, Стойте. Я, да, я, Стойте. Ну ты же да, начальник, это твои подчиненные. <свят> <свят> подчиненные Ну уходи, пожалуйста. Ну господи. Пожалуйста, уходи, не логи, Зачем это нужно? Не Все. Не Все. Пожалуйста. пожалуйста. Товарищ да. начальник, мы, вы просто так не пришли. Вы пришли с газовыми баллончиками. Вы устроили драку. Мы начали порчивать чужого нашего имущества. Для чего? Пожалуйста, уходи. Слово «пожалуйста». Уходите, пожалуйста. Понимаете, ребята? Он здесь живет, он не может уйти. Ребята, уходите, мы пожалуйста, понимаете, в мы вышли города. здесь. Почему вы вышли? Потому что вы даже детей не пускаете инвалидов проехать, да. понимаешь? Мама не может его донести, понимаешь ли, Мы не можем. Мы почему вот это все в суде пропускал? В суде, вот вас просят по-хорошему, а вы не Ребята, пожалуйста, У вас уходит, нет причины пожалуйста. не уйти. Объясните, почему вы не уходите? А? Что вас здесь делает? Просто хотим стоять, вы просто стоя перекрываете улицу, мы сейчас создадим инициативную группу, и каждое ваше противодействие нам будет зафиксировано и передано в прокуратуру. Принято. Да, нет проблем. Ходим, пожалуйста. Вот Принято. вы стоите здесь с, этими, с камерами, с, этими. Ну, домой. с микрофонами Принято. просто Принято, так да? стоят. Просто ну, девчата, так пришли постоять начало, с микрофоном. Девчонки, ну, девчонки, девчонки замерзли. Вы тоже с ними, да? Но ты организатор Вы с этой стороны? Девочки, не знаю, молодые, Молчи, я девочки, не с вашей, не с этой, ни, а значит, ни с другой. Интересно. Хорошо, а иди, Пожалуйста. девочки, системы. Чтобы все это Чтобы рабочие рожает, не рожает, спали, не тони. отдыхали. Я правильно понимаю? Молчат, значит, именно. И России поднимать надо. Да и мне когда поднимать, они не могут. Well shit. В общем, приехали мы сейчас в 44-й отдел полиции по Приморскому району, куда забрались сейчас двух активистов СтопХам, СПБ. Где-то вот сейчас находятся они там. Мы сейчас скоро подъедут остальные ребята и как раз зайдем туда. А территория, в которой идет до окошка, на которой написана дежурная часть, не является режимным объектом? Ну, все, мы уже перестали разговаривать. Перестали <sharp> разговаривать. <sharp> как <sharp> только... Просто трубку положил. Ну, вообще форменный беспредел. Здравствуйте. Здравствуйте! Хочу написать заявление. Пустите, пожалуйста. В, а, в том, что я был свидетелем того, как на моих знакомых напали люди и их не задержали, чтобы их привлекли к ответственности. Ожидайте, пока приполнил. Тогда я звоню по телефону доверия, что меня не пускают в отдел 44-й отдел полиции, чтобы я на законных основаниях написал заявление, что идет форменный беспредел страны сотрудников 44-го отдела полиции. Форменный беспредел идет с стороны сотрудников 44-го отдела полиции. Сколько тебе бланк заявления? Три штуки и ручку. Меня хотели вывести. Вывести тебя хотели? Да. Я смотрю, что совсем 44-й отдел полиции страх Типа это не зал ожидания? Зал ожидания. Да. Режимный объект начинается вот за той дверью. Бланки заявления дадут мне? Да. Бланки заявления, будьте добры. Ожидать? Да. Печатаются? Да. Хорошо. Заявление написать дадите три бланка. Что-что? Заявление написать, три бланка дадите. Да, конечно, печатается, ждите. Сколько ждать? По времени, сколько приблизительно? Час, полтора, два. Сейчас починим принтер и напечатаем. А уже принтер надо починить? Конечно. Так вы же сказали, что печатается. Ну, печатается на сломанном принтере. А, на сломанном принтере? Да, все, а катрич купить не надо вам?